няне ня ня ня ня ня ня няни порум, мя-ня-ню, ня ня ня ня ня ня ню ня Вкусный сегодня ужин. Спасибо, дорогая. Я рада, что тебе нравится. Как хорошо, что ты моя жена. Я не твоя жена. А кто ты? Я твой нос. Бытие определяет сознание или сознание определяет бытие. Философские вопросы не имеют однозначных ответов. Бытие ли определяет сознание или наоборот, каждый решает сам для себя на основании жизненного опыта. Современные тенденции в рефлексии утверждают, бытие и сознание это две грани жизни, которые в равной мере влияют на людей. А ты ведро. Ту-ту-ту у Вот такая история. Ну так что, дашь сигареточку? Нет. Блин...